Итальянская мебель от салона «Вавилон» воплощает в себе многовековые традиции и современные веяния в дизайне. Качественные натуральные материалы отличаются надежностью и совершенством. Мы объявляем о грандиозных скидках до 50%. Салон мебели «Вавилон», когда мебель – искусство. Проспект Амитхан Султана, 5.